Здравствуйте, уважаемые партнеры. Сейчас я хочу рассказать вам, что такое ключевые слова, где они находятся и зачем вообще они нужны. Почему очень важно обращать внимание на те ключевые слова, которые просят всегда от вас размещать ваши спонсоры на ваши ресурсы. Итак, смотрите, давайте зайдем на такой специальный сайт, который называется WordStats. Wordstock. Ссылочку я дам под этим видео. Вот есть такой специальный сайт, где мы можем определить, по каким словам люди чаще всего ищут ту или иную потребность для себя в интернет. Ну вот, например, смотрите, заработать в интернет. Заработать в интернет. Пишем по-русски, по русскоязычному по по населению. Заработать в интернет. Если мы занимаемся, например, заработком в интернете. Вот смотрите, как заработать в интернете. 146 640 людей, показав, так столько запросов в месяц, есть по этому запросу. Да, но это достаточно высокочастотный заработок, то есть если вы его часто используют, так называется. Поэтому нам надо поискать, поскольку мы начинающие люди, нам нужно... Поискать тех людей, которые по-другому строят фразу, не так вот они забивают, как заработать в интернет, а что-то как-то по-другому. То есть где меньше будет запросов, от а тысячи и ниже. Ну вот давайте посмотрим, реально ли заработать в интернете. Уже полторы тысячи людей спрашивают вот именно такой фразой. Реально ли заработать в интернете? «Как зарабатывать деньги через интернет?». Вот видите, вроде бы смысл тот же самый, но фраза абсолютно звучит по-другому. Так вот, в интернете главная особенность, что мы должны ставить запросы так, как люди их спрашивают. Не как нам кажется, что вот так или так должно звучать, или тем или тем должны люди интересоваться, вот давайте выберем эти фразы, которые специально вот я приготовила здесь вордовский документик. И просто я вот делаю вот так, например, как зарабатывать деньги через интернет. Я копирую вместе с, с тем количеством, которое это есть, и просто вставляю вот сюда. Как зарабатывать деньги в интернет? Так, реально ли заработать в интернете? Так, тоже, как, тоже сейчас мы скопируем это. Тоже сейчас с запросником, сколько зарабатывают в интернет. Так, сейчас мы это сделаем. Так, дальше сейчас смотрим. Сайт «Заработать деньги в интернете», «Заработать тысячу в интернете без вложений». Ну, в общем, тоже интересный такой запросик, потому что там звучит «Без вложений». У нас есть такой вариант «Заработка». Вернемся сейчас на эту страничку еще раз. Так, заработать тысячу без вложений. Заработать деньги в интернете без вложений, может быть, вот там прямо сейчас. Может быть, вот. Так, все как-то я неправильно копирую. Может, нужна мне эта ссылка. Вот, очень хороший запрос. У нас есть ответ на этот э, запрос. Заработать в интернете без вложений с выводом 1450 это сделать вставляем с выводом там 1450 так что еще как заработать на рекламе как заработать на рекламе у нас тоже есть такой ответ на этот вопрос и э, сейчас сейчас где найду так, как заработать на рекламе в интернете? Копировать 1445. Надо набрать 5-6 запросов. Так, как заработать школьнику без интернета? Никак. А как заработать в интернете на просмотре? мы тоже можем предоставить такой вид заработка. Тоже тоже можем. Так, на просмотре. Так, копировать 1408. Тоже мы сейчас, это очень интересный запрос для нас. Напишем. Так, реклама в интернете, заработать в интернете на просмотре. И у нас идет 1408. Так, попробуем сейчас что-нибудь еще найти. Сейчас далее посмотрим. Так, как заработать без сайта? Заработать без сайта. Так, заработок в интернет без сайта. Так, на играх. В школьнику, без вложений. Как реально заработать? Где реально заработать? В интернете. То есть попробуем ответить человеку на этот вопрос. 1248. 1248 вставляем. Ну так вот, немножко у меня не очень получается. Но это не главное сейчас у нас. Так, как в интернете заработать бесплатно? Вот абсолютно наш наш клиент. Наш клиент, и запрос очень хороший, низкочастотный, тысяча двести всего. Вот, вот такой вот вы себе подборочку делаете. Вот это те запросы реальных людей, которые э, вы можете абсолютно спокойно привлечь к себе в бизнес, вот, где вы работаете. То есть после, согласно вашему запросу вы подбираете низкочастотные запросы. То есть что вы делаете? Ну, давайте вот, можно еще, конечно, здесь посмотреть побольше, но мы вот собрали вот такой вот, э, вот, такой вот материал на этом сайте, WordStat. И вот теперь смотрите, что у нас получается. Теперь мы, куда мы можем это вставить? Ну, во-первых, мы это можем вставить в теги. Вот э, когда мы пишем э, слово, когда у нас нужно оформить канал на ютубе когда у нас нужно вставить теги в какие-то наши поисковые слова то есть мы вот обязательно вставляем вот эти вот, вот эти поисковые слова то есть ну вот в частности мы сейчас оформляем канал на ютуб своей команде поэтому нам это нужно для ютуба Итак, вот эти вот низкочастотные запросы вот видите они какие маленькие то есть мы смело можем вставлять что мы можем делать еще мы можем писать посты если у кого-то есть сайт или у кого-то есть блог, мы можем вот так прямо вот по этим, опираясь на эти вот посты, на эти запросы, мы можем написать маленькое такое связанное какое-то произведение, так это назовем, стать, маленькую статью или маленький пост. Вот, ну давайте вот посмотрим, как зарабатывать деньги в интернет. То есть я назову это статья. Статья. Будем сейчас писать статью. Назовем ее как, вот сейчас прям копируем, как зарабатывать деньги через интернет. Вот так она у нас и будет называться. Да? Мы просто копируем. Идет э, запрос. Не, мы сами ее выдумали. То есть 1605 человек ищут именно это, как заработать деньги в интернет. И мы сейчас э, расскажем этим людям, как, как зарабатывать деньги в интернет. То есть, вот смотрите, следующий запрос. Реально ли заработать деньги в интернете? Можем написать. Многие, многие, люди, люди думают. Думают, думают. Так, реально ли заработать деньги в интернете? Так, вот сейчас мы это вот вставляем прям. Естественно, ключик уберем. Реально ли заработать деньги в интернете? Мы ставим знак вопроса. Переходим на... Многие люди думают. Значит, это у нас получается заголовочек. Мы его делаем... Выделяем. Покрупнее просто. Многие люди думают, реально ли заработать деньги в интернете. Так, так. многие люди делают деньги в интернете. Э -э очень хочется, очень хочется, там, хочется не рисковать, например, и заработать, и заработать в интернете без вложений. Да? Ну, я просто напишу уже заработать в интернете. Без вложений. Так, так. А, можно, если вы, допустим, дальше по смыслу, если вы а, боитесь, если вы, если вы хотите, хотите попробовать, не рискуя, не рискуя что а, есть варианты заработка Мы напишем такого заработка такого заработка и значит перечисляем то есть заработать как зарабатывать на рекламе Копировать. Вставляем. Как заработать на рекламе. Сейчас посмотрим, как это нам лучше оформить. А, заработать в интернете можно, допустим, на просмотрах. Так, ой. Так, так, так, копировать. Так, на просмотрах. Личики убираем на просмотрах. Так, то есть варианты такого за. Как заработать на рекламе? Так, делаем. Заработаем интересно на просмотре. На просмотрах. Вот так вот напишем. Будет примерно то же самое. Самое главное, так вот, так вот, да, то есть э, если вы хотите попробовать не рискую, то есть варианты такого заработка. А, так, за, как уберем, не вписывается, зарабатывать, то здесь поставим двоеточие, да? зарабатывать на рекламе, а, зарабатывать в интернете, зара, зарабатывать на рекламе, заработать в интернете на просмотр. так. И смотрим, что у нас там еще в поскольке есть. Как заработать в интернете бесплатно. И вот так и пишем. Самое, самое главное, главное вы сможете сможете заработать в интернете. В интернете бесплатно вот то есть и дальше идет ваша какой-то ваш какой-то ресурс предлагаем то есть смотрите подробнее подробности здесь и какой-то вставляете свой свой ресурс где подробненько или видео это может быть или это может быть пост на вашем на вашем сайте, или это может быть соцсеть ВКонтакте, Фейсбук, или это статья в Гугле, где угодно. И то есть смотрите, у нас наша как бы связанная статья, давайте еще раз прочитаю, как зарабатывать деньги через интернет. Многие люди думают, реально ли заработать в интернете. Очень хочется не рисковать и заработать в интернете без вложений. Если вы хотите попробовать не рискуя, то варианты такого заработка. Зарабатывать на рекламе, заработать в интернете на просмотрах. Самое главное, вы сможете заработать в интернете бесплатно. Никто не придерется к статье, к посту, что он сделан целиком из поисковых слов. Целиком. Видите? Абсолютно. И таким образом вы... Включаете в работу именно запросы, то есть очень большая вероятность, что по этим запросам люди будут выходить именно на тот ресурс, на который вы, в который вы это расположите. И таким образом мы включаем поиск самого интернета, ресурсы самого интернета для того, чтобы вас быстрее нашли. Вот что такое поисковые слова и как их использовать. Ну, естественно, то есть если мы делаем вот такой вот можно у нас, вот такой текст можно расположить где? Под видео спокойненько, да, то есть если мы показываем, как у нас заработано на рекламе и как у нас заработано на просмотрах, мы под видео наше располагаем вот такой вот текст. Он, еще раз повторюсь, весь состоит из поисковых слов, из слов, которые люди ищут. И очень большая вероятность, что люди по этому запросу будут выходить на ваше видео. То же самое с блогом, не то же самое со страницами ВК и Фейсбук. Вот. Ну и уже, конечно, теги. Теги, когда мы оформляем, есть такое специальное слово теги, если кто-то вдруг не знает. Теги мы прописываем эти, где мы прописываем их опять же на Ютубе. Там прям стоит такое слово Теги, на блоге то, то же самое мы прописываем их специально. В этом видео я постаралась вам показать, где можно взять эти поисковые слова, что они вообще означают. И как можно ими воспользоваться. Итак, три варианта. Можно написать более-менее связанный текст и расположить их под видео на своем блоге в, на странице ВК. Можно отдельными словами, вот как здесь, только без количества, без количества расположить их там, где с вас просят теги. И написать прям вот эти вот без плюса и без вот этих вот цифр. Через запятую обычно пишут теги Все. И таким образом вы оптимизируете свой ресурс под поисковые слова. Всего хорошего. До новых встреч. До свидания.